Надя, скажи, что ты меня любишь. <решит> Надя, ну я это все делаю ради того, чтобы твоя подружка потом увидела тебя. Не надо! Ё. <решит> вот именно из-за этого я не могу снять сейчас нормальные влоги. Э -э потому что... Улица дождь, снег... Непонятно, что это вообще такое. Сейчас я иду покупать себе ручку, потому что ручки у меня нет. Домашку надо как-то делать. И, блин, ветер такой жесткий. Вот, потом, когда у нас будет солнце, я продолжу снимать влоги. И будет все круто. Так что вот. Йо, спасибо, ребята, что вы набрали 5 лайков. Знаю. Это маленькая цифра, но все равно приятно. И типа мы набрали йоу. И давайте наберем 6 лайков. Я просто люблю усложнять задачи постоянно. Везде в спорте и во всем. Кстати, я купил пироженку. Сейчас буду есть ее. Я ради пироженки и ради ручки вышел на улицу. Там строят крышу. Вот. все Встретимся. Короче, встретимся. Блин. Короче, встретимся. Встретимся около. Блин. Встретимся в скейт-парке, они. Ё... А, ну да. Встретимся в скейт-парке. А, найс. Nice. Закрыто. Ну все, я остался без ручки. Да, блядь. Сейчас будут трюки топовые <с> от слома категория Бля. <плод> с ними, Ай, дурак! Скажи что-нибудь на камеру. Он гомосед. пару слов на камеру. Это было классно. Йоу. Я прямо четко уехал. Там как надо. Да. мнение об этом скейтинге. Я ставил на него, а он ставил с третьего пути, так что он не сотку должен... А, ну что, Миша крутой? Миша крутой, как думаете? Это Миша? Да. Он не знает, Крутой, крутой. Устаем!